Прекрасную возможность реально себя индивидуализировать. Она живой организм. Вынужден констатировать, что она очень меняется. Я рад, что я уже дожил до того прекрасного периода, когда русским в моде быть не стыдно. гурмонизируйте себя вокруг собственного стиля, и не надо этого бояться. И только мода будет давать вот реально тот новый флёр, новый аромат. Самое главное — это все таки то, что не надо никогда не доверять себе. Нет ничего важнее, чем ваша интуиция. Сейчас главная тенденция и главная мода в моде, первое, быть всегда молодой, а второе, быть всегда спортивной. Российская мода, она очень специальная, очень специфическая. Мой главный инсайт, это все время инспирироваться международным уровнем и не застревать внутри нашей страны.